Пенсионные сбережения под 16% годовых в Нижегородском кредитном союзе. Сохраняйте и приумножайте свои накопления. Город Дзержинск, улица Ватутина, 82, офис 114. Телефон 8 313 216 999.